Нет, Лер, ты нарушишь правила. Только зеленый цвет. Блин, слушай, если бы ты на таком велике поехала, я думаю, это была бы самая коронная бы. Я поеду им домой, все забираем. Поешь, Лер? такой веник, будь тебя бить. Давай, давай. Есть, блин! Слушай, давай, короче, сейчас залазим в мусорку. Я ищу красный, тухлый помидор, а ты залазишь в какой-то там шкиший а огурец зеленый. Красный свет, а у меня красный, я иду на красный. Че ты идешь? Ты Прочи бери, прикольная штука. Офигенная Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Бэйби. У нас два канала, подписывайтесь. Ссылочка в описании. Все ссылки в описании. Ребят, вы просили, чтобы мы сняли 24 часа какой-то челлендж, да, или какое-то интересное видео. На какую тематику будет это видео, Лера? Мы сейчас дротиками будем кидать в нашу карту. На какой цвет нам выпадет? Целый день мы должны, должны будем покупать вещи, продукты, воду такого цвета, который нам сейчас выпадет. В общем. Если вы это... не поняли, то после видео вы все Вы поймете. все поймете, ребят. В общем, мы будем 24 часа все покупать в одном цвете. Лера! Если попадет в какой-то цвет, она чисто покупает только этот цвет. Я попадаю, я чисто в этот. Но для того, чтобы усложнить задание... Будем кидать закрытыми глазами. Лера придумала, да, да, все закрытыми глазами. У нас глазами. уже есть масочки, вот. Есть маски, через которые мы реально ничего не видим, так что... Да. Будете сейчас свидетелями, ребят. Ну Кстати, что, поехали. какой бы цвет ты хотел? Я? Да. Блин, ну я не знаю. Либо зеленый... Я тоже хочу зеленый. Я буду пытаться попасть но в Ну розовый мне нельзя, потому что я матую. Ну, я не так, так розовый. Не, ну эта футболка, она мужская, но, блин, как. Ну хотя. Смотри, какой розовый, их типа здесь два. Я не знаю, я хочу зеленый. Я хочу попасть вот этот. Ты в зеленый хочешь? Да. Я буду пытаться попасть туда. Блин, я тоже бы Я бы либо в зеленый, либо. Не, ну если у нас будет два одинакового цвета, это не интересно. Нет, если ты попадешь в зеленый, ты будешь зеленый, если Тогда... салатовый. Нет, я, что... я, я буду сюда попадать. Салатовый. Я хочу этот. Я либо оранжевый, оранжевый, очень много оранжевого. Ребята, пишите комментарии, какие цвета вы, вы бы хотели увидеть. Блин, ну не знаю. Я либо оранжевый, у Фанта есть оранжевая, что-то такое. Одежда, кроссовки можно оранжевые. Кстати, я бы еще либо зеленый, либо желтый можно было. Там желтого тоже много чего есть. Я, наверное, оранжевый хочу. Или желтый. Оранжевый или желтый. Ну, коричневый, кстати, кинул. Подожди, это, кстати, темно-оранжевый, это не знаю, какой-то светлый поехали. Короче, кто первый? Цуефа? Давай, кто-то, кто выигрывает, то первый кидай. Хорошо. Цуефа! Цуефа! Вау, я первый кит. Блин, ну. Сейчас, ребят, посмотрим. Только не зеленый. Блин, я не знаю, я не знаю, как это будет. Вставай сюда. Вставай, чтобы тебя было видно. Чтобы ты меня кинул. А что ты меня закрываешь? Я сам. Ну, ребята, болейте. За кого вы болеете, не знаю. Так. Поехали. А поскольку это так, Кстати, я, знаете, ребят, что, я, что, это я вообще ничего не вижу, у меня все вот закрыто. Знаете, будет жестко, если мы попадем там в, в коричневый... Ой, боже, е ⁇ вот здесь меня не забыла. Так это не стоит. А. Я там стоял, поехал. Да. Давай. Блин, я не знаю, Лев. А если с первой попытки не получится попасть? Ну, потом второй раз. Блин, ребят, это просто жесть. И второй Кстати, раз? Кстати, а давай, если нам не понравится цвет, то можно будет перекинуть. Нет, нельзя. Нет. Вот ну все, ладно. дротик попал, будем вс ⁇ играть честно. Ну ладно. Давай. А где там? Блин, я, я просто не помню, какие цвета. <сёк> раз кидай. Что, промазал? Да. Ребята, я промазал! Ура! Я промазал! Знаешь, куда ты кинул? Сюда. Открой глаза. Вот сюда. Вот эту точку попал? Да. А, блин. Ты пониже кидай. Ого, ты чуть-чуть красный не попал, но его. Убавит. Ты потолок пробьешь. Ты вот ещ больше надо. кинешь. Только не зеленый, только не зеленый. Красный. Красный цвет? Цвет. Ай, блин. Мора, а можно перекинуть? Я предлагала, ты не захотел. Ребята, можно перекинуть? Да я не очень сильно хочу красный, блядь. Красный это девчачий такой цвет. Чё? Не знаю. Подожди, только еще меня некий. Ну да, давай. Посмотри на камеру, чтобы все увидели, что ты в маске. Есть, ребята, давай. Промазала. Ну как веселиться будет долго. Да, чувствую, Лера будет кидать. Ты да обратно промазала. А да ты не кидайся... А, ты приблизительно хочешь попасть в зеленый, я понял. На мой. Давай, молодец, в этот, в GBL, в оригиналку. Давай, давай. Есть, блин. Она, тупо... Она взяла и это, попала в зеленый цвет. Чего ты кричишь, так радуешься? Фух, Ребят, попала в зеленый попала, цвет. Боль. Офигеть, ну это красава. Все, мы сейчас едем в магазин покупать на одежду по цвету. Полностью потому... покупать. Да, Все, да. начинаем наше приключение. Да. Ребят, в общем, то, что нашли. Короче, ребята, у меня нет зеленого, я делала одену... желтое. У меня зеленого. У Всё, у будем нет зеленого. А у меня я нашел свою кепку красную и только кофта красная. И у меня еще красному цвету это еще красная машина. Я еще был Лира, на красной машине. Она жуснула, пока ехала. Да? Все, идем Мы приехали, поставили машину Тоже красная угу. Лера за ней, так что я у тебя выиграю в этом батле О, Есть. зеленый коридор Ребята, вот зеленый коридор Это твой зеленый цвет Так что ты идешь чисто по зеленому Жалко, ребята, нет красного коридора Но он реально он зеленый Тебе удобно? Ой. Ребята, я бегу Хопа ну как, Лера в зеленом коридоре? Я ну, же, кстати, ты нашла зеленый коридор? Опа! И зеленое объявление. Теперь ходи с этим объявлением, Лера. Даю. Не, мне не надо, мне только красное. Это, она ходит, собирает по всему городу все зеленое. Так. Слушай, а что ты в мусорку не залезла? А, Какой-то зеленый. зеленый пропавший гамбургер. Слушай, давай, короче, сейчас залазим в мусорку. Я ищу красный, тухлый помидор, а ты залазишь в какой-то там пишей а огурец зеленый. Мусорка зеленая. Ты будешь мусорку лист? То везем. Смотри, вон, видишь? Зеленая мусорка. Да, кстати, да. Но я ее просто не покажу, потому что там уже зеленый человечек есть. Это твой зеленый. Твой зеленый человечек, ты можешь меня научить. И можешь разговаривать по-зеленому. Не хочешь? Я придумала, что можно купить зеленое Что? Пошли купим зеленый велик Лера, здесь все зеленое вообще. Все, Слышишь? полностью Ребята, куда Папа. ни посмотри, все зеленое а. О, мохито Мне кажется, если я с тобой сейчас похожу, я сам стану зеленый Почему я ничего не вижу красного? Автобус, Да, ну что, автобус Давай сейчас Вот мохито зеленый сейчас что говорила. А. Давай сейчас найдем э, этот, Зеленый велик мне зеленый велосипед. поеду я домой на велике <laughs> Так ехать будешь два дня ты только же зеленая все выбираешь. А, ты же поняла? поняла? А. Потому что ты такая, что будешь. Ага. Смотри, Ле. А ну, можешь здесь? Смотри, как раз на тебя. Ага. О, ну, это как раз твой фасон. Смотри, я красный. Отлично. А ты зеленый. Нормально Шокол. так угу. Нормально? Да. Так бери обе. Нет? Нет. Нет, посмотри. Ну было бы прикольно. Не хочешь такую Микки Маунса? Скажи четко было. Давай возьмем. По Давай, все. Вау, уговорил. А, слышишь, подожди, бля? Вот Твой это цвет я вот тебя меряем. уговаривал. Вот а ты давай теперь. Вот это вот меряем. Ах. Да, смотри, какую штучку. Вообще бомбочка. Ах. Тебе очень прикольно будет, я тебе скажу. А вот это хочешь? Ура. Вот эту тоже, да? Да. А ну, поверни их. Ну, это тоже прикольно, класс. А это... Красного, может мне что-то красное найдем? Ой, Та я бы такую хотела. Красненькую. Ну у а тебя а извините, тебе не красный цвет. Слушай, ты может я себе такую мастерочку возьму? Женская? Она не женская, или она женская? Женская. Ну ладно, окей. Она. Ну то, ну так извините, вы выбрали зеленый цвет. Я просто Да я вижу, как ты смотришь просто. А мне кажется, это лучше. Ну, ну хочешь эту, бери эту. Какую ты будешь первой? Я она, она большая, ну прикольная. Короче, угу. а. бери. Прикольная штука. Да? Пойдет, мне тоже нравится. Пойдет. Ну, мне кажется, она маленькая. Но по условиям только зеленая ты можешь. Нет? А тебе красиво, в принципе? Нет, я тебе скажу. Снимай. Как это не? Лер, зеленый цвет, но не синий цвет. Тут джинсы. Ну и что, какая разница? Мы, мы не договаривались. Есть условия игры, и нужно его выполнять. А ты не выполняешь. Как там, мама? Так видеть, что все. Тросить, что... Ты обиделась? Да. А? Да. А хочется взять? Иди. А? Иди сказала. Завтра уже челлендж не будет. Хорошо, завтра и заберешь, но сегодня нет. Я же могу такой, смотрите, здесь очень много красного цвета. Могу я такой? Очень много красного цвета. Я прям не могу, как его много. Но можно мне такой. Бери. Не, тут красное. По условиям мы с тобой я могу красное, ты можешь зеленое. Бери. Правильно? На. И вот это вот тоже красное. Угу. На, держи. Ну в принципе можно и эту. Лер, слышишь? Ты где? Мне даже номерок дали красный. Тут. Иди, давай. Ребята, красные номероки еще и футболки все красные Так что все, я наверное выиграю у нее этот челлендж Ее забираем Да, да согласна. Что? Да блин, ребята Купила себе вот эту зеленую игрушку Еще что это такое, объясни хотя бы что ты будешь делать? Давай. Я с детства вспомнила. Ты с детства вспомнила? Ну все, будешь теперь шарики пускать. Пошли, детство. Зеленый свет, Лер. Кстати, слышишь, зеленый свет, пошли. Тебе нельзя, пить. тебе можно пить на красный. А, я я, то не, я на красный не пойду, ребят. Видите, Зеленый бегал. Красный свет, а у меня красный, я иду на красный. А Че что, что, ты идешь? Что, ты зеленый. на Нет. Нет. Лера, ты пошла со мной на красный свет. У тебя был зеленый. Ты только ходишь по зеленым. Идем. В общем, мы сейчас приселись с Лерой покушать. Купили продукты. У нее зеленый салат. Она сделает. У меня красная вода. Кола. Ну, зеленая. И у меня красный салат. Шо? Он зеленый. Ну и что? Это мой телефон. Давай сюда. Ну и что же он зеленый? Это не имеет права тебе забирать его. Все. Еще вот такой вот у меня красный салат. Вот Ребята, хожу, вот она со мной за ручки ходит, вот по всему магазину и держится за ручки, смотрите. Я говорю, когда я гуляю... Вот, вот я это же, гуляю. жениха себе да, дошла. Да, вы слышите? Я когда гуляю у кого-то холодно, там теплые руки у меня холодные, я всегда греюсь, вот так. Да? Я понимаю, но ты не съезжай, твоя задача найти сейчас что-то зеленое. Я уже нашла. Конфеты зеленые. Лер, смотри, вот, вот есть красная машинка а с А у тебя есть зеленая у тебя молочечикола не черный. Слайд. Давай, короче, да. я возьму да. такую. Я буду кушать. Ты будешь? Не черный шоколадишь можно? А ну покажи. Тебе, с... ребят, у нее есть зеленая бери, начинка. Смотри. Черный да, шоколад. шоколад. Я тогда клубничку, я с красной беру. Все. А бьешь, кстати. Ложи. Все. Крутяк. это с лимоном, а это с яблоком. Я с яблоком хочу. Ну какая тебе? Ну бери. А, эту. а ты какую? А мне красная. Вишня. вишня. Класс. О, у нас она бивается, зеленая и красная, все, окей, пошли, хватит, Лера, хватит меня рас... разводить сладости его нельзя, я просто посмотрела, что Твои прокладки, они зеленые, так что бери свои памперсы эти Потому твои женские принадлежности, они зеленые А, А зачем ты мне красный? Что ты такое? Трусы, будешь Не надо, слышишь? Сеточку, будешь ходить Женские трусы ты мне хочешь? Ты не подофигела? Ребята, она нашла, офигеть, желтый, нет, зеленый нет. слоник, на. Вот есть такое, черное Давай слоник. вот, это черное, а что это такое? А что это вообще такое? Мощная. Это типа мочалка? Черная с красным? Давай, я такую беру. Согласна. У меня какой-то, этот, что? морской. Салатовая? Ну, в принципе, оно ближе что? к зеленому. Оно раз... Ты хочешь это полотенце брать? Да. Блин, не смотрится, сразу берет О, Смотри, что я нашел, Мерка. Зеленый. а ну, одень Одень А я красную одену Я сейчас бейсболку сниму И одену красную Ребята, как нам? Мы с тобой, смотри, такие красавцы Ну что, берешь зеленую? Берешь зеленую? Не, не хочешь? блин, ну я бы взял бы Почему они, по 174 гривни Блин, ну я бы на твоем месте взял бы, я не знаю, что ты не хочешь. Нравится? Офигеть, блин. Как она недорогая. Сколько, 500? Офигенная бананка. Я самку хочу, Я бы на твоем месте вот такую бананку бы. прозрачная. Да не, прозрачная она не очень сильно. Да не, зачем тебе это? Это так, айфон прикольно, недорогое вообще. Офигенно. Нет, Лер, ты нарушишь правила. Только зеленый цвет. Она расстроилась, что она не может купить синие джинсы, потому что мы все выбираем по цвету. Да? Ты говорила, что Где? А, вот этот зеленый велосипед? Хо -хо -хо -хо. Ну, я думаю... Я дум... на нем поеду домой. Блин, слушай. Если бы ты на таком велике поехала, я думаю, это было бы самое коронное. бы. Я поеду им домой, все забираю. Пожаление. Офигеть. Вот такой велосипед можно Не знаю, слушай, может реально его купить? Ты бы ездила бы на такой? Не, да. если на самом деле.. Короче, надо думать, ребят, будем думать. Ребят, она уже начала с винограда и уже свое зеленое все выстроила и ест. Но посольство не так? Наглец. И купили другую воду. Наглец. В общем, пошли на фильм о Мстителей. После просмотра обязательно дадим вам знать. У нас еще впереди три часа. Да, ребят, три часа. Еще мы сейчас на самый поздний сеанс практически заказали. Даже не практически, это последний сеанс. Сеанс, да. сеанс. Ну, последний, последний сеанс. Психи уже два часа ночи. В общем, мы только-только приехали домой, Шерказ. Э, Наш кот уже полностью все обнюхивает. Сейчас будет тереться. В общем, все чем это закончилось, мы вам сейчас покажем. Ну, типа что тут Да не, не надо, не дуй ты эти фишки, блин. Ой. Хамеронечка, мальчик мой, сынуля. Ты нюхаешь, да? Это ты всем привет, ребяткам говоришь. Ну они тебе сейчас тоже привет напишут, хаммер. А, а, один. Угу. Футболка один, ну ты, наверное. Футболка два. Знаю. Лично Лера выбирала. Да, это моя. Ты их так просто слаживаю аккуратно. Да. Раз. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось вообще. В итоге. На кровать вон туда сейчас вот ложи. Хамеру. Он сейчас будет все равно это все обнюхивать и валяться в этом, чтобы свой запах оставить. Дальше. Красная. У меня мочалка вот такая, с одной стороны красная. Потом. Кот... Котл... Котлеты. Конфеты. Конфеты. Ребят. Потом. Ну, одну Лера штуку съела. В общем, у меня такая вот красная. Еще вот эта, пленная палочка, короче, вкусная папая. У меня шоколадка с клубничной начинкой. И все. Блин, ну и походу все. Теперь. У меня больше ничего нет с покупок. Футболочка. У тебя футболка. Дальше. Расческа. Расческа. Мыльные пузыри. Мыльные пузыри зеленые. Леденцы. Леденцы у нее зеленые, точно. С сладкие. яблоком. Кумкват лайм. Лайм. Мочалка. Зеленая мочалка. Это Лена съела виноград. Виноград был зеленый уже съездил. Дальше. Да. Шоколадка. Шоколадка лайнс тоже зеленая. Да. Кстати, черный шоколад. Это Дальше. Сумка. Сумка. Сумка. Но она хоть удобная вообще. Ты ее так и не посмотрела. Взяла. Даже Мы не проверила. Взяла по барабану. Ребят, если нравится сумочка, пишите комментарии. Ну, обычное полотенце. Ну, тоже красивое. Пришлось покупать еще побольше зеленого Ого, ну нормально На Давайте. самом деле мы просто не успели Ребят, мы, мы не успели очень многого Купить, потому что магазины уже все закрылись Дальше мы пошли на фильм Мстители Мы посмотрели, фильм Мстители Это просто бомба, в 3D Вау У меня эти глаза уже не болели Сначала привыкла. Это... Да, привыкла к 3D это уже. Да. Очень крутой фильм, три часа и шел М, Блин, ну это жесть Это стоило того, чтобы посмотреть Мстители Так что и рекомендуем из нас выиграл. Кто из нас выиграл? Камер. No, no. Кто из нас выиграл? Ребят, вам решать, кто из нас выиграл. Ну, у кого больше всего зеленого? Ребята, я буду сказать, не покупайте. Хуват лайф. Фигня, да? Э, у тебя сколько зеленого? О, расческа у тебя тоже прикольно. Приколюха, мне тоже она нравится. Um. У тебя зеленого, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. У меня Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня 6 Ага, подожди, вот еще от футболочки у меня Еще какая-то штучка красная осталась 7, подожди 8 8, 8? подожди Что такое? Подожди, подожди а, Рубашка это не красный. А какой это цвет? Ну не красный 9, подожди Может еще салфетки возьмешь? Нет, а еще и салфетки? Подожди Кофта красная? Еще. Э, сколько у меня? Десять. Десять? Э, сейчас на мне 100. тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой. Стой. Угу, Раз, считай, считай. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, на тебе десять. Блин, больше нету у меня ничего красного. Это просто... Пипец. Хорошо, десять, десять, да? Окей. Шо? Окей. Шо? Да не, слышишь, блин? Ба... Это не и... считается. Да это не считается. У меня одиннадцать. Это мой. Дико и это не твой. Это не как твой, твой. еще раз говорю. Это мой телефон. А это не твой. Это не считается, слышишь? Еще раз очень дико. Шо извиняюсь. Такое? Это не твое. Это мое. Ага. Шо? И. Ещ раз. Еще. Дальше У сносить. кого больше, так кого уже больше нечего сносить. Ну. Да, Слышишь, что ты... КАМЕР! Ой. Убирай Убираю? его, блин. Ну сейчас начнет сразу а, вот, вот, вот, вот, вот. Я говорю, дальше сносить? Ребята, если я сейчас начну полностью красное, хорошо. Я сейчас буду, блин, вытягивать куртки красные. Хорошо. Коробка крас... красная. Красная, а, да, да, она красная. <связь> <связь> хорошо. Сейчас я еще сейчас буду что-то искать. Хорошо. Красное. Вот. Я оторвал. Тоже красный кусочек. Хорошо, смотри. Подожди, что это такое? Это книги? Они Нисток. не? Нет, Нисток. это не идет. О, сердечко. Ребята, сердечко, красное, сердечко. Что? А куда О, ты? Боже, у нас еще, ребят, вы посмотрите после Пасхи. Кстати, мы вам не показали, смотрите, курочка шоколадная. Слышать? И несет яички шоколадные. Что? Хорошо. Идем. Чашка красная. Хорошо, у меня все красное. Хорошо, реально. Я сейчас буду все полностью красное тогда собирать. Ты не Нет, я умею проигрывать. Не Подожди. Смотри, вот все красное. Все, хорошо. Что тут еще? Тут красного больше нету. Есть. Вот. Вот красное. Вот. Вот красное. Все. Куртки? Ой, а, да, куртка красная. Давай, ты вытянула куртку красную сюда вперед. Извиняюсь. Извиняюсь. Давай куртку красную сюда. Или? Давай. Пять, шесть. Да. Семь. Да. Восемь, девять. Да. Десять. Да. Одиннадцать, угу. двенадцать, тринадцать. Угу. 14, 14 15, 15 16 это я все еще не приносил 16. да 16 все и Итого. 16 да а, ага 15, 16 сколько Извиняюсь. 17 18 19 20, 20. Хорошо. хорошо 20 считай хорошо 1 2 3 4 5 6 Семь, восемь девять десять 11, 12, тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать два двадцать ты ты что гонишь книжки четыре двадцать пять двадцать шесть семь во первых две книжки убери а они не вопрос. зеленые это раз я сейчас раскрою все конфеты вот и вот у меня зелено. все Хорошо, будут крас Хорошо. 26, хорошо. Хорошо. Да, теперь стой. Смотри. У меня еще есть чашки красные. Так что я сразу предупреждаю. Да? Да, кофта красная. Ты посчитала на мне кофту хорошо, красную? двадцать один двадцать шесть Все, все, 10. все. Я достала на Ну ты проиграла. Яблоко не считается. Я сейчас могу килограмм Про... яблок. Слышите, зеленые яблоко. а секундочку. Яблоко не считается, а костюры считается. Лера, ну это яблоко Жесть, короче, все Ладно, ничего Ладно, ребята, вам решать, кто из нас Выиграл в этом челлендже Все, убирай Все, ребятки, всем спасибо, кто смотрел это видео А я пошел купаться Ну что, до следующего видео На канале Видео Бэйби У нас каждый день видео В 17.45, а на канале Видео Бэйби Каждый вторник в 15.15 Всем пока Все, фу все, давай, надо спать, ложиться, принимать Ты будешь убирать, это не я. Ага, давай, вперед.